Новым годом, дорогие, как же рад я видеть вас, стали вы совсем большие, а я помню, как сейчас, кто в коротеньких штанишках был зайчонком, кто лисой, ох вы были шалунишки, бегали за мной гурьбой. принимайте поздравления от меня на этот год, всех желаний исполнения. Пусть во всем вам повезет, Необъятнейших доходов, С ног сшибательной любви, Ярких, радостных восходов, Туров вам вокруг земли, И здоровья, и удачи, И весь год не помнить слез, От души вас поздравляю С Новым годом, Дед Мороз!